Привет, это второй дневник, где я хочу поделиться своим опытом и наработкой вместе с Таро и с тобою. Я читаю достаточно долго, не скажу там лет 20, как некоторые 10, нет, поменьше. Но все же у меня есть чем поделиться, вопреки всякому мнению, что Таро это шарлатаны, гадалки это все фигня, Хироманты это вообще дичь, Руна это вообще отстой, и вообще, пожалуйста, это вообще... Ай, ай подожди, я забыла о том, что это дьявольщина, это дьявольщина, этим в аду гореть будет если занимаешься этим, вот это вот распространенное мнение у многих людей, поэтому а, здесь я хочу просто раскрыть определенные <сех> секреты, может быть, для кого-то это и будет секрета, определенный свой опыт, как я каждый день выкладываю для себя, потому что каждому опытному, неопытному, специалисту, крутому, не крутому, как угодно, я ни с кого не сравниваю, сравниваю другие люди, Нужен определенный опыт. У меня это определенная ежедневная практика, но я ее не делаю 7 дней на день. Нет, я стараюсь в выходных просто ничего не трогать, отдыхать, релаксировать и ни хрена стараться не делать. Как прошел вчерашний день по пустой карте? Да неплохо, да неплохо. Есть те вещи, которые я даже офигела. Я даже офигела, оказывается, у меня плюсом. Должно прийти, как бы на следующий день, а это сегодня, посылочка э, со всяким э, с, э, с нужной вещью для канала, там, паучок все дела, короче, не берите голову, но все равно то есть я прямо узнавала очень много Максим Александрович делает, соответственно э, лечиться у врача я тоже узнала много чего поставили перед выбором, перед фактом то есть пустая карта не просто так Иногда нефиг знать, чего сегодня будет. Э -э, воспринимай сегодня как чудеса. <с> Ладно, по десятке жезлов это обычно в совете, что ты берешь на себя какую-то ношу ответственность. Но и при этом в некоторых колодах, когда добавляется второй человек, я все равно трактую иногда... Э если еще рядом вот, человек, и ты просто на себя все тачишь, а можешь ему дать немножко потащить То есть вот это тоже, вот это тоже Обычно десятка жезлов падает, кстати, многим женщинам, которым, у кого в сигнификаторе много пентаклей Ну, которые собраны, сдержаны, такая, я все сама император включаю, там все дела. И им обычно десятка жезлов порой падает но это если это касаемо какие-то дела, либо у них эмоциональное напряжение, из-за этого у них с партнером какая-то хрень. Наполнение было королеве Пентаклик. к жезлов. жезлов. Ну, я подумал, ну что, убраться, не убраться, как бы я немножечко такая, вот знаешь, когда женщина а, на пике эмоциональной нервозности, когда я вот ничего ей не хочется, у каждой, наверное, такое было, если у тебя было, ставь лайк, либо у твоей девушки, ставь лайк. И вот знаешь, вот когда на пике нервозности, и хочется убивать каждого человека, и вот думаю, десятка жезлов, а ты к чему? Ты, ты меня заставляешь по совету, чтобы я убралась, или чтобы я просто как бы перенесла на кого то другого, что что где-где, где правда? И по королеве Пентакли я так. Дом, да, Чак, да, ну нафиг! А потом все-таки так по звезде. Но у меня есть такие... У меня дела и работу, у меня связаны с домом на полную катушку. То есть это все подзавязано. Я раб раб работаю только дома. И, соответственно, как бы, да, сложно отличить от одного от другого. Но убралась. По итогу я убралась. Я молодец. Значит, что самое интересное, как вообще проигрывается? Вот недавно, недавно, совсем-совсем, в прошлую пятницу, я подумала и решила: угу, у меня сейчас будет процедура. У меня будет выяснено именно, что с моей спиной и э, как дальше будут обстоять дела. Ну да, угу. значит, терапевт мне сказал: Значит, ты на массаж, идешь, все дела, хорошо, я так, о, классно, классно. Выложил перед массажистом, как раз-таки, как бы, как бы перед массажистом? Это самое главное слово а вообще, кто мне будет это делать? То есть, я прям мечтала Прям в голове, ага, массаж Да, вот этот массаж Кто кто будет делать? Кто будет делать? Выпала лиса, лиса такая хитрая так. Ага, это, наверное, она или он все-таки она ну, ну, неизвестно, давай, звезда, звезда Что-то а звезда, опять она, да? И потом женщина И я так точно, это женщина Прихожу на консультацию, это мужчина я так подумала, а где-то я чудо ошиблась. Я вспомнила, в своем вопросе я уточняла, кто мне будет делать данную процедуру. Я думала, кто мне будет делать эту процедуру. Но никто мне будет осматривать, а меня мужик, он осмотрел и переневролог и перенаправил, перенаправил к тому человеку, кто мне будет. Эти процедуры как раз-таки сейчас и делает, делает женщина, но придет невролог мужчина, поэтому... Всегда надо уточнять вопросы, а то я уже намудрила массажи. Никакие не массажи, а чистейшие прогревания. Что-то я много всего сказала, короче, надо закрываться и хорошего вам дня. Пока-пока.